Она рядом, я понял. Я просто не стал ничего говорить, потому что страшно. Я не понимаю, это скрежет. А, вот скрежет, да, есть. Блять слишком близко, сука. Блять она все ближе и ближе. Ну твою мать. Ебаный пиздец. но мы ничего не будем... Блять! Уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, уходим. баный пи... Не, ну уйти можно, хорошо. Уйти можно. Но если встретишься с ней взглядом, пизда. Так, ну, если остановиться, она, как я понимаю, ну, если, ну... Мама нападет только тогда, когда слышит шум. Все, я понял. Так, все убрали. Теперь мне интересно, где яйцо. Мама нападает только когда слышит шум. Я понял. Блять, телефон, вот ты ебать. Вовремя. Я тут яйцо хожу еще, а ты мне звонишь тут. Ребенок не будет ночами поднимать трубку назад, назад, назад. Меня нет. Меня нет. Я просто яйцо ищу, если честно. Так хочется его найти. Блин, а если этот ЛТЛ будет еще это самое? Блин, она ходит, я не пойму. Просто не ни глаз, ничего не видно. Но она близко. Вот-вот, это вот она рядом ходит Просто не пойму где она Но мы ждем, когда она свалит нахрен отсюда Блин, такая нагнетающая музыка Если сейчас поймает, я не буду в это играть А, нет, все нормально А, нет, не нормально Свет в комнате, Дор, я понял Короче, когда она уходит, у нас, вот, загораются все остальные объекты мы можем спокойно заряжать фонарик и идти гулять дальше. Не в зависимости, судя по всему, где... Блять, а если мы будем на ее пути хождения, то она нас, скорее всего, поймает. Поэтому тихонечко стоит сваливать. Интересно, а в комнате она меня может поймать? Блин, я где-то яйцо пропустил. Мне так это сейчас обидно, пиздец. Так, подожди, я за кровать, на кровать встану. А теперь мне... Ко... Если что, я просто лягу спать, да? По-моему, гениально. Сейчас мы будем шуметь. Это эксперимент. Так. Ага. Ага. Просто интересно, если я в комнате, это уже безопасная зона. Блять, я понял. Нет, нет, нихуя не безопасная. Спать. Ой, мурашки по коже. 23 декабря 198 -го года. Два дня дождества. Как я понимаю, игра проходится вот так вот. Когда наступит Рождество, тогда и все пройдено. Фу! Узнай, кто разговаривает на улице. А мамка уже охотится на нас. Вот это тут вот неинтересно. Да, звук есть. Так, я так яйцо и не нашел, да. Ух ты! Как тут ярко горит свет. Но это хоть все немножко помогает. Блин, а если когда у нас будет пизденыш на руках, и от нее убегать? Так, мы из. С... Опа, яйцо. Какое яйцо? Старая салфетка. 17 -е. 17, вы это понимаете? Нет, мы пока пройдемся. Блин, неужто реально яйца идут реально по сюжету. То есть я поднял, не поднял 11, но поднял 12. -е. После 12 мы пропустили дохренищие яйца. И как я их не увидел, вообще хер знает. Мне просто интересно сейчас пройтись. Блин, я вот... Вот чего я очкую бегать? Это только из-за того, что это самое... Так, ладно. Так, ну здесь, блядь, яиц нигде нет. Я помню, что мы уже через подвал пойдем. И можем... А, мы пойдем через подвал, блядь. Нас настигнет мамка. Нам надо будет его покормить, расчесать, а потом еще возможно зарядить или зарядить, а потом его только кормить, хуить и так далее. Это крафт, это потеря. Так, значит, локацию, в которую я выпадал. Их тут двое. Ебаться обосраться. если я возьму желтого? Возьми Татлитейло. Хорошо, хочу желтого. Не дают желтого. Я люблю тебя! Да, Давай хорошо. Сыграем в игру. Пряточки. Дотронься до дружочка, чтобы начать игру. Заебись. А. Не подглядывай. Не подглядывай. Продержись 30 секунд, пока прячется друг Тот Литейл. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ходится о тебе. Пизда! Пизда, пизда, пизда. Ух, нормально. Надо его покормить быстро, срочно. Срочно покормить. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Отлично. Пока он пиздит, можно заряжать фонарик. У меня другого выбора, все равно не остается. Один хуй. Ага, нашел его. Я в курсе. Пряточки, дотроньте до дружочка, чтобы начать игру. Фу, поехали. Продержись одну минуту. а ага, я понял. Тихо. Нет. Раз. Да понял, я понял, понял, понял. Так. Бегу в другую сторону. Я в курсе Блять, вон она Хватит, хватит, хватит, хватит Только не это самое Так, он надо покормить И зарядить идти. Идем. идем заряжать, идем заряжать Идем заряжать Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй, Ай я ухожу, ухожу, ухожу Тихо Тихо, тихо. Да, да, да, да, да, да, да, да, да. И сейчас. Так, отлично. Так, тот спрятался наверху, найди его. Фу, надо быстро его расчесать. Так, пока свет везде есть, мы бежим похуй. Потому что он сейчас начнет шуметь за уход Отлично Теперь яйцо какое-то Наверное уже двадцатая какое нибудь Гирлянда Пятнадцатая, нет Так, где-то наверху он сказал Я не понимаю, это а, Это цветок Пряточки, не пряточки Ну, хорошо так, голод, сейчас его надо будет покормить Ага, он, кажется, в ванной спрятался Но сначала надо покормить, потому что вдруг прятки продолжатся А он не сытый, не заряженный, не уходный Так, он, скорее всего, в ванной спрятался У меня вот что-то такое подсказывает Пососать Сосать, Начал на Я прячусь В шкафу, блять Вот этот ты заныкался, маленький а можно спать лечь? А, сейчас не дают. Ты нашел меня. Так. Пряточки. Так, теперь смотрите. У меня есть отличнейший план. Опа. А, мы здесь были. Отличнейший план. Зарядка тратится дольше всего. Подождите, знаете, я сейчас хочу яйцо проверить на улице. Так, так как мамка сейчас на нас не будет нападать в этот момент. Я так и думал. Щу. Скажите, блядь, я же 11 яйцо провалил. Яйцо 13, да. Блин, очень печально. Я одно яйцо пропустил, тем самым зафейлил уже свой перфекционизм. Так обидно, если честно. Лучше бы оно оставалось бы на месте, я бы его мог случайно увидеть и собрать. Было бы очень хорошо. Ну, честно, это мое мнение. Так, шкаф открытый. Боюсь, что он в следующий раз в 5 часа там. Так, так, так, так. Я осматриваю, почему все осматриваю. Правда, интересно. Вдруг осталось яйцо. Но если его нет, значит его нет. Может, в ведре нету в ведре. Давайте сейчас вот хорошенечко осмотримся. Если что, я, может быть, даже это будет, Если не забуду. Так, ну, в принципе, в принципе, жить можно. Блин, где же еще одно яйцо? Или я его уже не найду. Блин, ну я к игре, в принципе, вполне себе привык. Ну, привык в плане действовать как надо. То есть от нее, в принципе, можно отвернуться и главное не останавливаться, блядь. Смотрите, мне не дают его Блядь, напугал Давай меня пиздец. Да, я сейчас заряжать сюда я тебя пришел. Так, это подъем наверх Давай сюда, Так, все, ладно Давай сюда, Я понял тебя, я понял тебя Давай сюда, Так, раз Сначала зарядка вкусняшки. Это самое долгое заметите, самое долгое Что здесь делается Да-да-да-да-да Потом Давай у нас сюда, самое быстрое, быстрое Это колодь Это реально вкусняшки. самое быстрое Давай Так что поэтому вкусняшки. Потом его расчесываем Давай Сейчас хлопаем. Ба! Я, кстати, даже не представляю, как она появляется. Давай сюда, вкусняшки. Блять, он и ест долго. Давай должен. сюда, Так, все, отлично. Можно начинать игру. Фух, надо сколько-то, наверное, продержаться, наверное, минут пять, блять. Все, погнали. Угу. угу, угу, угу. Я, мамочка. я в, в, в спальне. Хорошо. Ладно. Пока-пока а, Держись одна, одна вторая минута Так, она куда-то сюда идет Бля, нахуй сюда и пошел Так, ладно, пухи А мы сразу Тихо, тихо, тихо Сейчас мы его сразу на зарядку поставим Опа И сейчас повернемся Она за спиной Она за спиной Тихо, тихо. Отстань от меня, я тебе говорю. Отстань, не трогай меня. Не трогай меня, я тебе говорю. Отлично. Давай сюда, Блять. Давай сюда, блять, блять, блять, блять, блять, блять Давай сюда, Блять, блять, блять, блять, блять. блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Идем, идем, идем. Не останавливаемся, потому что сейчас будет уход. Уход кончится, нам пизда. Она прям очень рядом. Прости Она, блядь, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, твори! Нормально. Все, стоим здесь. Стоим вот здесь. Все, стоим. Свет, ладно, включим, вкусним. Стоим. Нормально, нормально, все. Нормально. Не поворачивайся. Повернуться будет очень страшно. Она прям очень близко. Прям, блядь, слишком близко. Блядь идет? А, все Фу ух. Вдруг тот летел спрятался в подвале, найди его Пряточки. Так, кто-то где-то ноги вытер И это я слышал Пряточки. прекрасно Так, а где мы его в прошлый раз нашли? А, подождите я А, вспомнил комнате. Блин, ну все-таки из-за того, что нет яйца, очень аж прям обидно. А мы ведь слышали, как кто-то ноги выкидывается. Ну или в дверь скребется ноги. Блядь, ты Давай проголодался. Сюда, так, ну хорошо, он оставляет под себя яйцо, но стружка от карандаша. Блядь, я не нашел одно яйцо, мне прям обидно. 14-е, кстати, еще одно яйцо осталось. Да да, хорошо, блядь. Давай сюда вкусняшки. Давай сюда вкусняшки. Ну как с ней бороться в принципе, -хи -хи -хи -хи. не нашли ее. Надо его, кстати, еще зарядить. Так, он спрятался в подвале. Хе-хе-хе-хе. Я думаю, кстати, там же Ди мамка спрятался. Ну, это предположительно. -хи -хи -хи -хи. Да, кстати, я его прям справа и слышу. Сейчас, да. прикиньте, один. 11... А, да, это последние прятки, походу. Использованный бинт. 16 яйцо. Ты нашел меня! Задача. Подними кассету. Задача. Посмотри кассету. Ставь ее в телевизор, который находится у тебя в спальне. За яйцо обидно. Вот прям вот отдельная обида, как я его не увидел вообще. Ну, блядь, мог, мог его не увидеть, я от себя знаю. Сейчас мы его зарядим. Кстати, зарядка, да, реально дольше всего спадает и дольше всего заряжается. Блядь, может яйцо где-нибудь на улице все-таки? Блин, да где я мог яйцо-то не найти? Мне так из-за этого обидно, вы не представляете. Так, подождите, а может за стиралкой? Да нет, нет. Кто дверь вообще выше постирал? Вот это вот, вот уже отдельный интересный разговор. Неужто я реально ни разу... Я не, ну... Конечно, я больше из-за кота испугался несколько раз. Так, теперь голод. Блять, еще и по телефону звонит. Да я же ребенок. Так, пойдем пройдемся. Будет смешно, если кто-то будет дверь долбиться, я здесь на улицу хожу. Так, здесь точно яйца нет. И здесь тоже. Ладно. Так, надо его расчесать. Бля, а где... Подождите, а где родители? Меня. Да, я уже понял. Но яйцо, походу, с концами пропало. Растеши что меня. очень обидно. -хи -хи. Тут там опять в дверь скребется. Так, но ну мы знаем, что здесь есть иногда проход, а иногда его нет. Так, сейчас последнее. Вот здесь посмотрюсь осмотрюсь хорошенечко. И перестану искать это бедное яйцо. Так, все, хорошо. Вставляем кассету. какие скримаки полезут, блин. Бля, неужто сейчас играть еще придется за кого-то? А, нет. А, Татлитейл. Коммуникативная реклама. 22 октября. 98. Переключаюсь между камерами. Логотип. Татлитейл. И 3. Глазки. Сбоку. Семья. Яйца. Мама. Мама открылась. Яйца. Мама. Так, подождите, почему она открывается? Или что с ней происходит, я не пойму. Ладно, танец. Мама. Друзья набор, ага, склад, <звы> а, я хочу <могу> это <звы> а, это на бу, буран, класс, друзья, мама, пропала, <звы> набор, <звы> а, склад. А, а что ты делал? А вот. Вот Дима. Логотип. Пропал. Глазки. Нету. А, подождите, а как мне? Я должен был полностью все это типа сделать. Что-то я походу по проебал немножко. 24 декабря, 98-го, Сочельник. А вот прям последний день перед этим, перед Рождеством. Так, отнести тут ритейлов в подвал. Зачем, если вот подарок? Давайте просто в подарок засунем. Я могу открыть? Так, зачем я это сделал? Я вам обожаю играть с тобой. Так, стоп, э. яйца. Яйца не вижу. Боюсь, знаете что? Самое время того, что может мамка. Нападет. Так, кто-то... А, блядь, это расческа, это не кто-то ноги чешет, это я его чешу. А чё ты молчишь? Я тут, блядь, думаю, что кто-то, блядь, там ноги вытирает. Так, нам надо в подвал, я понял. Но двери везде закрыты. Через улицу? Да, я так понимаю. Так, а мы тут уже выходили, да, мы тут уже выходили. Ага, яичко вижу. Сейчас хлоп и один стоит. Я люблю тебя. Скажи, что одиннадцатая Блядь, девятнадцатая Так, ну пока Вроде ничего страшного Но очень напряжно Так, я его покормил Я его расчесал, специально я Так, ну теперь ты с фонариком Так, ага, вижу пацанов так, тут яйца не вижу. Ага, тут ребята вижу веселятся. <свят> так, задача. Пора созвать гостей. Найди дружочка под елочкой. Ага, это я могу. Я не знаю, где она. Так, все, у нас 20 секунд. Ага, она справа. Мне нужно понять, где именно. Спешить некуда. Так, справа, я понял. Постоим, постоим, ничего страшного. На улице хоть более-менее, хоть немножко, но светло. Ага, она перед нами, значит. Мы подождем, подождем. Этот скрип не просто так есть. А на кухне вообще свет горел? Нет, мы его не увидим, скорее всего, этот свет А, вот и глаза ее Отлично Можно идти Я уже знаю, где дружочка-то искать Мы его уже распаковали Блять, а не уж, -то его тоже кормить надо будет? Я люблю тебя ненавидит тебя. Я уже Хе-хе-хе О, ты а, сука! Нахуй ты прям так, блядь, перед глазами появляешься, сука, ёбаный рот. Блядь, мое сердце, блядь. Да еще и с самого начала, сука. Фу, блять, ёбаный пиздец. Так, ладно, я понял. Она появилась, потому что я шумел. Так, ладно Хорошо Сначала распаковываем подарок, естественно Так, это есть Теперь тебя расчесываем Мамка за нами не будет охотиться до тех пор Пока мы его не поставим на подставку Почему расчесываю, кормлю Потому что нахер оно надо Потом я его схвачу, а он и голодный, и не расчесанный Так, у этого севшая батарейка Он начинает первое время долго шуметь У нас есть два варианта Пойти через подвал, естественно или... А, через подвал только можно пойти. Только через подвал. Ну ладно. Так. И выйти тоже только через подвал. Все, не шумим. Я фонарик специально зарядил. Ага. Сосать надо. А мне тут достаточно света много, поэтому. Ой, красные глаза вижу. Так, все, стоим здесь. Если не шуметь. А, вот она прям там перед нами, кстати говоря. Ничего, ничего, не страшно. Сейчас уже неплохо, надо попить, блять, ваш горлик пересох, как она меня напугала. Мне же даже, получается, фонарик не нужен. Ну все, вали Бля, где-то близко, сука Очень близко Ага Не шумим Так, заряжаем фонарик Она пропала, но не исчезла Так, подождите, а там дверь открылась разве? Бля, там походу дверь открылась, да? Да, дверь открылась Мы можем еще и отсюда пойти Блин, ну отсюда будет выгоднее А, тут дверь закрылась Или тут не закрылась дверь? закрылась блин ну он шуметь будет можно и тут выйти в принципе через так ладно, Папа, обожаю, так, ладно пока шумит, мы бежим. мамочка наблюдает за тобой да да да Хе -хе -хе. Да, да да да мамочка блять ему уход меня. нужен охуй еще, еще. Блять, блять, блять, блядь. Не знаю, куда иду, но куда-то иду. Найди дружочка в подвале. А, в гараже. Блять, она слишком близко. Мне пизда. Блять, прямо очень близко. Блять, дыхание? Фух. Это было ее холодное дыхание. Так, в гараже, это на улицу опять идти. Пойдем через... Так, заряжаем. Пойдем через этот, как его? Через подвал здесь. Так, здесь направо. Опять вышло на охоту? Еще разочек. Стоп. Как пройти гаражу? Я потерялся. Блин. Ага, ага, ага, я понял. Она где-то слева. Бля, я забыл про эту фишку. Вижу гараж, все нормально. Так, мы ждем, когда, появ... когда появится свет. Интересно, она может нас на крышу поймать? А ч я сразу так не додумался, да? Блин. Догадливый, мальчишка. Ой-ой-ой, где-то. Ой, ой а где то ой где то прям рядом. Где-то либо подо мной, либо за спиной. Не хочу просто поворачивать слишком страшно. О, отлично. Но я разбиться не могу. Вообще красота. Блять, он же тоже сейчас будет плакаться, хуякаться, все такое. О, заряжаем фонарик. <связывая> Голод. <связывая> <связывая> Идет. Да я понял, что она идет. Так, нормально, нормально, не шумим, значит все хорошо. Идем не спеша. Так, она где-то рядом. Блять, фонарик подзарядить надо обязательно. И, и, и, еще, красавчик. Блять, да ладно, еще один. А его-то куда сажать? А, возьми тот Литейла. Блин, она где-то рядом, подожди, не могу. Где-то справа гуляет. Ждем, придется ждать. Мы никуда не спешим. Нет, не спешим, не спешим. Нет, нет, нет, что спешить-то? Блин, она прям где-то еще ходит, такая рядом, блядь. Мне аж прям не по себе немножко от этого звука. А что самое плохое, что если меня сейчас поймают, я проиграл. И день придется заново начинать. Это прям самое обидное ой, ой. Отлично Берем Татлитейла Сбегай за принадлежностями Найди кексы этажом выше Так он шумит Все он перестал шуметь Так у него зарядка полная Что самое главное Орнем сразу, естественно. Так, кексы, кексы, кексы, кексы. Вот они. И, и, и сначала уход. Я решил, что так будет правильно. Да, сейчас нам еще возвращаться. Так, интересно, где появится мама. Так. Тащи закуски. Отнеси кексы в подвал и положи на красную Все, все, все, идем спокойно. Спокойно идем. Надеюсь, она не здесь внизу. Фонарик не тухни. Не тухни, тебе говорю. ай яй яй Бегай за принадлежностями и найди гирлянду. А, а! А! Да, да, да, я в курсе, что она идет. Не бы понять, где ты идешь. Блять, у не голый. Бегаем, сбегаем, сбегаем. Пока она пропала, есть время. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Ты, Я ты ешь, ты довольна. Я люблю, люблю тебя. Хи -хи -хи -хи -хи. Так, пока он Я люблю тебя. Я люблю тебя. и люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Так, все, перестаем бежать. Ещё, Это слишком дли длинная ночь.